Дорогие друзья, гости и подписчики канала Рыбалка с Фениксом. Сегодня в рубрике Обзор я хочу показать вам одно приобретение, которое я недавно сделал. Мне пришла из Китая небольшая посылка. Вот такой вот набор для карпфишинга. Но прежде чем его рассматривать и показывать вам хочу рассказать небольшую предысторию этого приобретения дело в том что набор этот я выиграл на аукционе на сайте ebay первый раз я его выиграл, сделал ставку но на тот момент у меня не было денег и спустя какое-то время этот лот аннулировались убрали у меня и продавец вновь его поставил на аукцион ну да ладно, если бы я его оплатил в первый раз сразу же он не обошелся бы в 600 с небольшим рублей а чуть позже, когда <coughs>, денежка у меня появилась я увидел у этого же продавца этот же самый набор вновь на аукционе сделал ставку снова выиграл но в. Второй раз этот набор мне обошелся уже в 300 с небольшим рублей. Соответственно, я сэкономил где-то половину стоимости данного наборчика. Вот такая вот интересная предыстория. Ну а теперь, что касаемо самого набора. Как видите, он упакован в достаточно такую хорошую аккуратную коробочку. Пластик очень твердый хорошо все закрывается имеется ну, такая вот э, такое колечко для крепления на пояс вот можно одеть темляк и повесить на, на пояс э, и в, в кармане, в рюкзаке он занимает достаточно немного места посылка пришла очень быстро отправил эту посылочку продавец китайской почтой Чинопост вот, соответственно это очень замечательно когда продавцы отправляют посылку именно Чинопост потому что когда она приходит в Россию ее передают на нашу отечественную почту российскую и отслеживание дальше идет до места назначения в отличие от других в отличие от других служб доставки, где следы вашей посылки теряются где-то на границе Китая и России. А иной раз вместе приема посылки отслеживание и заканчивается, не успев начаться. Давайте откроем и посмотрим, что же здесь есть. Итак, когда мы открываем коробочку, видим здесь очень много таких вот отделений. Каждое отделение имеет собственную крышку, что очень удобно. Давайте начнем отсюда. Значит, в наборе имеется несколько видов крючков, которые отсортированы по размеру. Единственное, что неудобно, конечно, что на крышке не указан размер крючков. Непонятно, какой из них какой. Нет маркировки. Крючков не очень много. А боксы достаточно большие. Поэтому в один из боксов я уже доложил свои крючки, которые у меня были такого уже точно размера. А что примечательно, перегородки между боксов, они съемные. Соответственно, мы можем убрать одну перегородку и положить что-то более большое, объемное сюда. Так, три вида крючков. Далее идет э, вот такая вот приблуда, назначение которой я до сих пор так и не понял. Если кто-то знает, напишите в комментарии, для чего это нужно вообще. Так как я никак не соображу, что это такое и зачем оно мне может понадобиться. Далее. Идет несколько боксов с разного размерами безопасных клипс. Вот такие вот безопасные клипсы. Назначение их, я думаю, вы... Знаете, кто занимается карпфишингом? То есть сюда вот, на эту петельку крепится груз, сквозь пропускается леска или плетенка. И если поводок зацепился куда-то за корягу, можно резким движением или рыба может дернуть хорошенько и освободиться. Соответственно, рыба останется целой. Вот такие вот безопасные клипсы. Их несколько размеров. Далее. Идут стопорные бусины разного цвета. Я тут тоже уже досыпал своих бусин, которые у меня имелись. Изначально тут были бусины двух размеров и двух цветов. Я добавил еще своих. Так, далее, далее, соответственно, идет вот такой вот под одной крышечкой большой бокс. Вот здесь вот было, было два отделения для термотрубочек разных размеров. Я, соответственно, перегородку убрал и сделал одно большое отделение под все свои термотрубки, термоусадочные трубочки далее что здесь есть у меня высадилось одно отделение, куда я положил стопоры для бойлов. далее в наборе шли вертлюшки вот такие вертлюшки карабинчики карабинов здесь немного поэтому я их буду дополнять. достаточно много было быстросъемников. Плюс я еще добавил своих. Далее еще шли вертлюшки. Вот. Куда я добавил еще свои тройные вертлюшки. Тройнички. Ну, здесь термоусадочные трубочки, о которых я уже говорил. Далее еще вот такого размера Более крупные термоусадничные трубочки Все-таки это для карпфишинга А там размеры бывают и достаточно крупными И еще одно отделение Вот с такими вот тоже приблудами опять таки не знаю для чего это нужно есть кто знает тоже напишите в комментарии буду очень признателен вот такой вот небольшой наборчик я приобрел чему очень рад соответственно даже не знаю чему больше рад а его содержимому или самой упаковке потому что содержимое все вся эта фурнитура это Расходный материал, как вы знаете. И, соответственно, его всегда можно пополнять чем-то своим, дополнять. У меня, допустим, стопорные бусины, крючки, термоусадочные трубочки. Все тут вертлюшки, быстросъемники, они лежали в разных пакетиках, которые я покупал в магазинах. По разным пакетам были разложены, расфасованы. Периодически я их терял, забывал, где они лежат. Ну вот теперь они все обрели свое законное место в этом наборчике. Очень удобно, практично и, главное, эргономично. Вот такой вот весьма и весьма недурственный, я бы сказал, набор. Ну естественно, единственное минус два непонятных отделения назначение которых я пока не понял Надеюсь Потом узнаю Возможно это очень нужная для меня вещь А может и совершенно не нужная Я это уберу и положу сюда что-то свое Дополнительно Вот так вот Так что рекомендую Смотрите ссылку на продавца Оставлю в описании под видео Заходите Смотрите Кому понравится можете заказывать, покупать Доставка быстрая достаточно. И все качественно. Вот такой вот набор для карпфишинга. Но я думаю, что не только для карпфишинга он может пригодиться. Я карпфишингом не занимаюсь. Я занимаюсь фидерной ловлей. Но это, конечно, пересекается где-то. где-то это все пересекается и карфишинг, и фидерная ловля те же самые монтажи они кочуют с фидерной ловли в карфишинг с карфишинга в фидерную ловлю монтажи, оснастки они взаимодополняют друг друга, пересекаются поэтому такой наборчик я думаю, будет полезно иметь каждому рыбаку который занимается фидерной ловлей или же тем самым картфишингом. Ну вот так вот. Э, все, что хотел вам рассказать, рассказал, показал. Небольшой такой вот обзорчик сделал. Э, как всегда, с вами был Феникс и канал Рыбалка с Фениксом. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, э, писать комментарии. Если есть у кого-то вопросы, задавайте. Буду стараться отвечать на них Не забывайте, если вы уже подписались, нажать на колокольчик, чтобы не пропустить дальнейшие видео Которые в скором времени, я думаю, появятся вновь на нашем канале Удачи вам! Хороших, счастливых рыбалок! Удачных праздников майских! А я с вами не прощаюсь, а только говорю до свидания! Всем удачи!